В первый же день уволил всю сверхушку прежнего руководства Твиттер, включая управляющего, финансового директора, а также главу юридического департамента, которая в свое время вечно забанила учетку Трампа. Причем как минимум одного из топ-менеджеров вывели из штаб-квартиры Твиттер под белые ручники. Ну я так подозреваю, что может даже в наручниках? Ну хотелось бы, конечно, да. Представляете, что интересно. Учетку Трампа забанила какая-то глава юридического департамента. С каких делов? Вот. это обезьяна, если умеет только одним пальцем юзать по смартфону, вот, все, это максимум. Ну, может еще умеет на... садиться на этот самый, а потом перепрыгивать на биде. С, исполняя там эти самые, да, надобности естественные. Ну вот, ну и, соответственно, лица, что вы видите, какие-то лица. Интеллектуально, интеллектуально, не будем говорить и... о расовой ну, принадлежности, да. но интеллектуально заметно, Уши да? эти торчащие, а. блин, гоблинские, ужас. Вот. Ну и там же, о чем же это поговаривают, что выборы то ли в Конгресс, то ли куда-то, где-то там, на, через 10 дней или в ноябре, ну в ноябре у них, по-моему, в Америке. Ну, вроде бы 8, вот. за восьмое Да, ж. и вот же, Твиттер же ж он взял, чтобы разблокировать Трампа, чтобы Трамп ж начал высказываться в Твиттере, чтобы правду люди узнали. Ну, в общем, чтоб, типа Трамп вернулся из небытия, так сказать. В общем, под это намекает. Как там, батя, нормально, нормально. Примерно вот так. Что, вам, что вам надо? Что вы меня беспокоите? Я захочу кушать, я сам Ой, встану. блин, рожа. Санта... Ридс Christmas Letters. Санта читает крис... рождественские письма 1935 год, вот этот Норман ну, Роквелл Я понимаю, что Санта Клаус Святой Клаус, поэтому вроде бы как положено с нимбом, ну блин что-то он на этого смахивает, который на тучках пррррр, летает там. Так что еще, не, не определились кто да. такой Санта Клаус, кто такой Господь и все такое прочее в 1935 году получается. Это же как этот самый, да? В 1929 году этот э... Итальянский этот конь разрешил то ли раскапывать, то ли создавать этот Ватикан вот. и еще что этот за фильм такой мы когда-то его рекламировали в давнишних стримах 34 по моему года Святой Январь, или как а -а -а -а. Там оно там называлось? Мощи святого вот это же, ну, да, да, советские, это, да? да. Про, про обман этот с этими, да? Тогда еще, видите, не фильм. было сформировано вот эти религиозные устремления, как там эти всякие религиозные... Направления, я бы даже сказал, да. Вообще еще не было понятно. Ни православия, ни кривославия, да, ни этих... куча этих ответвлений якобы католических. Только-только формировали, ну, как по ушам проходить. Серьезно, Сэм. А этот еще Санта по ногам на Мелепикона похож. Точно. Тоже, Леша, не успели они Трампу админправа дать. Вот. ну вот, видите, это опять же тоже, да, башмаки вот эти, чулки какие-то, непонятная половая принадлежность. Ну и самое Податам приятное, чтобы, блин, это... ну жарковато было, блин, даже штанов не было, это самое, какие-то э, шорты, да, или бриджи, э -э, ну это получается носки как они, гольфы, ну то есть как-то не рождественская у него по, по времени года, да, кстати, одежда. Так, что видите, ну опять же знаете же прекрасно, октябрь это окто шестой, да, или, или 8 восьмой. Вот. Декабрь, дека, 10. Вот. А октябрь 10 вот, считается. Мы называем актюнь А декабрь 12 считается. Хотя называется дека, э, дека да, десятый. Знаете, mm -hmm. как крышу вам спиливают. Да, опять же, он в красном. Ну, что такое? Ну, это же цвет ну, прекрасный. Это ярит, вот это цветение. Ну, кто там уже там скажет, крови кровь или что-нибудь. Ну, а кровавая вообще-то. Вот. То есть это ну, явно не зима, не, не холодно. Да, чтобы среди зеленого выделяться, чтобы тебя видели. Какой-то, да. Это арахис, вот. блин, никогда бы не сказал. Трава-травой, на этот еще похож немного, ну что-то на клевер или что-то такое. Да, Все даже на горох лист, не особо листиками похож. На горох, ну да, что-то удивительно, он же подземный. Так, это что тут, это самое, да? А, это вот, значит, что э, касательно интеллекта, да? Ну поэтому опять же рекламируем, подписывайтесь на родные ресурсы. Ну вот ролик Ян выложил этот самый, сто раз вы об этом говорили, уже знают прекрасно. Да, Ролик называется «Сода и травы для лечения». Ой, наверное, там слово «лечение», поэтому это недостоверное. Ну, не забанили, не за этот самый. Но, блин, только старше 18 лет. Ни Сарает. в коем случае, чтоб ты ж, блин, не начал народными средствами что-то там такое делать. Блин, ну это пипец какой-то, да? Вот, это на Ника выкатили ну дальше будет этот самый копия на маяка вот я еще думал выкладывать не выкладывать но ну, никакого слова там плохого не сказано да ни о ком но все равно блин приклепались да водопад, водопад Хен, хенгифос восточное слайд знаете какой слоеный блин а пирог вот. сколько это было утилизация народонаселения на этой нашей земле матушки, на нашем плане бытия. Чего-то кому-то не понравится. Так, нахер, потоп. Давайте, <пух> залили. Вот. Сло... Слоем целым этого, да? Какого? Mm -hmm. Даже не воды, а земли. Евгений Ёш, а что, купцов крякнул? Ну, и ну, да. от Юры, да, узнали Тимовского, что так как-то официально, по официальным этим ну, видите, роликам... он эти же очень не... уважаемый, только уважаемый он среди альтернативщиков, то есть действительно тех, которые мыслят, да. Вот, легендарная личность, безусловно, легендарная. Вот, и в предыдущем стриме мы об этом говорили. Великое почтение покойному, к сожалению. Вот, были у него, конечно, свои закидоны, у кого их нету, вот, но личность неординарнейшая. Пожалуй, последний из действительно академических, или как бы это правильно сказать, начитанный человек. Невероятно начитанный. Ну, философ, так вот скажем. Поэтому я думаю, по-больше, получше слово, чем академик. Так, Серега.